Лев Лещенко – популярный советский и российский эстрадный певец, педагог вокала, обладатель одного из самых приятных и узнаваемых баритонов в России, народный артист Российской Федерации. За долгие и плодотворные годы своего творчества Лещенко дал около 10 тысяч концертов и записал более 700 песен, самыми известными из которых являются «День Победы» и «Прощай». Лев Валерьянович Лещенко родился в Москве, в военное время, 1 февраля 1942 года. Его отец, Валерьян Андреевич, был награжден орденами и медалями за участие в Великой Отечественной войне и службу в пограничных войсках КГБ в послевоенное время. Мама Льва, Клавдия Петровна, умерла в 28 лет, через год после рождения сына. В 1948 году у мальчика появилась мачеха Марина Лещенко, о которой позднее артист всегда вспоминал с теплом и благодарностью. В 1949 она родила мужу дочь Валентину. В детстве мальчик часто ходил с отцом в воинскую часть. Сослуживцы в шутку называли его сыном полка. Лев рос подвижным ребенком, поэтому отец приставил к нему старшину Андрея Фисенко. Солдаты заменили мальчику родственников и стали для маленького льва семьей. Он уже в четыре года начал носить военную форму, ходить с троем и обедать в солдатской столовой. С ранних лет мальчик заслушивался песнями Утесова те годы он уже мечтал о творческой карьере, но еще не определился, кем хочет быть – актером или певцом, поэтому записался в хор и драматический кружок во Дворце пионеров. Через несколько месяцев голосистый подросток выступал на всех городских смотрах-конкурсах. Ничего удивительного, что, получив аттестат, Лещенко подал документы в театральные вузы. Однако экзамены провалил. Затем была служба в армии, которую он проходил в Германии. А уже после демобилизации, вторая, на этот раз успешная попытка поступить в ГИТИС, преподавателями Лещенко в свое время были прославленные мэтры театрального искусства – Борис Покровский, Георгий Анисимов, Андрей Гончаров, Юрий Завадский, Анатолий Эфрос. Лев Лещенко устроился в Большой театр сразу после школы. Экзамены в театральные вузы он провалил, поэтому трудился рабочим сцены, было это в 1960 году. Лев Валерьянович говорит – что тот период жизни был насыщенным, он пропадал в театре до поздней ночи. Днем работал, а вечером спешил на галерку, чтобы посмотреть спектакль. Актерская карьера Лещенко началась на втором курсе ГИТИСа, когда высокий спортивного телосложения молодой человек устроился в театр оперетты. Его дебютная роль, грешник в спектакле «Орфей в аду», состояла из двух слов «Пустите погреться». В 1990 году Лев Лещенко основал театр «Музыкальное агентство». Через два года его детище доросло до статуса государственного театра. За годы работы музыкальное агентство выпустило много программ и музыкальных картин. У Лещенко уникальный, мягкий, бархатистый голос с большим диапазоном. Наверное, поэтому певца с удовольствием слушают представители старшего поколения и молодежь. Старт его большой песенной карьере дал конкурс на гостелераде СССР, проходивший 13 февраля 1970 года. Дальше был фестиваль в Сопоте, где Лев Лещенко исполнил песню «За того парня и победил». На следующий день о нем заговорил весь Советский Союз. Еще большую популярность певцу принесла песня Давида Тухманова «День победы». Лев Лещенко исполнил ее 9 мая 1975 года. Он и сегодня считает этот шлягер своим принципиальным достижением. В этот период репертуар певца постоянно пополняется композициями, которые впоследствии стали хитами. Лев Лещенко начинает исполнять хиты «Спасибо вам за тишину». «Я вас люблю, столица, притяжение земли, соловиная роща, нам не жить друг без друга, не плачь, девчонка, родительский дом, родная земля, журавли». Ему было 34 года, когда он встретил любовь всей жизни. Лев Валерьянович был на гастролях в Сочи, когда неожиданно в лифт вошла Ирина, которая моложе его на 12 лет. Она училась в Будапеште и не знала, что перед ней – популярный певец. Ирина приняла спутника за местного мафиози. На следующий день девушка улетела в Москву, а певец отправился за ней. В то время Лещенко был женат на Алё Абдаловой, с которой познакомился еще в ГИТИСе. Девушка училась на два курса, старшей была одной из лучших студенток потока. Она планировала начать карьеру классической исполнительницы, но из-за супруга осталась на эстраде. Лев Лещенко и Алла Абдалова выступали дуэтом, выезжали на гастроли. Постепенно дороги артистов начали расходиться. Карьера Лещенко набирала обороты, тогда как Алла оставалась в тени. Роман артиста с молоденькой девушкой стал поводом для развода. Доброжелатели быстро доложили Абдаловой о сочинских приключениях мужа. Когда Лещенко прилетел домой, на пороге его ждал чемодан. Через год после той знаковой встречи на курорте Лев и Ирина поженились. Девушка бросила дипломатическую карьеру и посвятила себя мужу и дому. Сейчас она работает помощником режиссера в театре «Музыкальное агентство». У Читы Лещенко нет детей. Врачи поставили Ирине диагноз бесплодия через год после свадьбы, но их отношение это не разрушило. Лев Валерьянович верен жене и считает, что его личная жизнь сложилась счастливо. Когда он раздает автографы, то пишет «желаю добра». Певец говорит, что именно добро и любовь являются прогрессом. Лев Лещенко уверен, что принадлежит к ряду долгожителей, ведь его отец дожил практически до 100 лет. Сейчас состояние здоровья артиста остается безупречным. Ну а друзья певца считают, что он родился в рубашке. Помимо того, что ранние годы детства Лещенко пришлись на голодное время войны, которое мальчик сумел пережить. В юности он получил тяжелую травму при падении с гимнастических колец. Во время исполнения трюка Лев пикировал головой вниз. Помогли спасти юношу медики районной больницы. За творческую карьеру артист дважды чудом избежал гибели. Первый раз Лев Валерьянович отказался от вылета на самолете, который позднее разбился вместе с коллегами музыканта. А второй раз с Владимиром Винокуром отменил участие в круизе на теплоходе «Адмирал Нахимов», который затонул вскоре после выхода в море.